Зачем из облака выходишь уединенная луна И нападучи сквозь окна Сияния тустое набудешь? Явление паспортным своим Ты будешь грустные мечтания Любви напрасные страдания И скромным разумом моим Чуть усыплены желания Лети прочь воспоминания Засни несчастная любовь, Уж не бывает, только ночью вновь певал. Когда спокойное сияние, Твои таинственные лучи, Гвоздомный занавес пропало И гребно-предно озарела. Красивый муж дом не стеревелит, Почту минуты вылетели, Тогда в из быстро Неожиданный неожиданных Зачем ты месяц укатился И мне небе светлому Зачем ты чувствуешь ты Зачем я с милостью простился Зачем, зачем я я Зачем ты с облака выходишь Уединенная там И на подушке сквозь окна Сияние тусклое? Ты будешь